Друзья, с вами Юрий Павлов. И сегодня я поговорю о том, нужно ли заверять документы у нотариуса для участия в торгах. Смотрите, когда вы открываете сообщение по участию в торгах, вы видите, какие документы нужны. Вы видите, нужно ли заверять у нотариуса или нет. Как правило, заверять ничего не нужно. Но если вы по случайности, у вас есть заверенные документы, того же паспорта или ИНН, и вы отправили заверенные документы нотариусу, в этом ошибки не будет. На самом деле, если у вас не одни торги, а вы решили участвовать постоянно, имеет смысл заверить документы, которые периодически требуется заверять, и всегда пользоваться ими, потому что заверить нужно, по сути, один раз, а потом постоянно ими пользоваться. Какие документы могут быть заверены? Как правило, это паспорт, ИНН, СНИЛС ну и прочие. Опять, если вы сильно сомневаетесь, переживаете по поводу того, что нужно ли заверять или не нужно, всегда можно позвонить конкурсному управляющему, еще раз уточнить. Но, как правило, достаточно почитать то, что написано и сделать, как написано. Поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и переходите к следующему видео.